Всем привет, с вами Инан Морган, и сегодня у нас Фанта Ингста Микс. Еще два вкуса, поскольку до этого я пробовал вкус черной смородины, черники. вкус черники. А теперь у нас будет чарующая малина и дразнящий кокос. Начну с чарующей малины, поскольку она у меня каталась в левой руке. Черная это черника была очень кислая на вкус вот это, если ее не добавлять к фанту, а вот интересно они все такие же кислые. Вот малина такая же кислая или она не такая? Сейчас тут есть Да, они все такие же кислые, то есть вот без лимонады их брать пробовать вообще нет смысла. Вот так вот я добавляю малинку в апельсинку выдавливаю полностью аромат, кстати, очень похож на аромат таких вот таблеток с витаминами из детства то есть тут как будто тот самый используется малиновый ароматизатор который использовался в витаминизированных немецких таблетках которые возможно кому-то в детстве тоже разбавляли водой по утрам Фу. так вот она вот так вот ну что ж нальем в стакан и попробуем Да, это тот самый малиновый ароматизатор из детства. Настоящий малиной тут даже и не пахнет, но это... Но это что-то необычное. Вкус такой, как малинка из детства. Что ж, ставим это на потом. Теперь намешаем Кокосик. дразнящий кокос. <звы> Удивительно, почему-то сироп дразнящего кокоса такой же розовый, как малиновый. Ох! И на вкус отдает баунти каким-то. Так. Не, ну кокос, наверное, должен быть кокосовым баунти. Мне кажется, что здесь будет не только кокосовый вкус, сколько Что-то розовое они хотели добавить в этот аромат однозначно пока кокос вообще не розовый вообще не ассоциируется с розовым то есть с голубым цветом он ассоциируется с белым ассоциируется с, не знаю, с коричневым ассоциируется никак не с розовым поэтому я думаю что сейчас намешав получу какой-то апельсинового кокосово -э еще какой-то вкус что-то неожиданное Тут, кстати, цвет почти не меняется. Я думал, что из-за кокосового, из-за розового цвета она тоже потемнеет, как с мородиной, с черникой и с малиной. Но здесь нет. Но все равно перемешаю. Трудно мешать газировку так, чтобы она не пенилась. Вот из изощряться медленно перекатывая с стороны в сторону. Так. Попробуем. Аромат кокоса, а вкус фанты. Вот, вот из всех ароматизаторов, которые я попробовал, вот с фантой вот этой, вот этот самый бесполезный, что ли. То есть... Он просто добавляет аромат кокоса, но вкус почти не меняется. Реально остался апельсиновый вкус фанты, Без никакой вот изюминки. Пожалуй, самый. Вот мне больше всего из трех понравился малиновый. Так вот, если захотите посмотреть мою реакцию на чернику, можете перейти. Я оставлю ссылку на первое видео где посмотрел на чернику так спасибо за просмотр пробуйте сами делайте свои выводы чай какао